Друзья, всем привет! Сегодня будем изготавливать крайне полезный и простой инструмент. В качестве донора будет выступать вот такой болт М12. Я уже предварительно прослил отверстие, нарезал резьбу М4. Следующая задача прослить отверстие не насквозь, не сквозное, а примерно с отступом 8 мм. Зажимаем. Немного масла. И зацентруемся. И есть такое дельце. Немножечко надфилем внутри. Такая у меня коробка. Куча надфилей. Конечно, они уже подубиты, но еще мне службу сослужат, а чем вам не надфель, а? Алмазный, высокоточный. Так сейчас. Вот Нормально. Кстати, это по поводу того, что у меня руки часто в видео грязные. Зато эти руки ничего не кралы, как говорят у нас в стране. Что, мне каждую секунду мыть, бегать? Нифига! Не, все-таки помой пойду. Да и в принципе достаточно уже и обрабатывать. Относительно кристальные руки возвратились. Следующая нам понадобится вот такая вот Найденная в запасах всякого дерьмища. От чего она? Надо подумать. Обязательно пишите свои предположения. По-любому кто-то найдется, кто знает от чего это. Следующее, в общем-то, нам необходимо расферлить отверстие. Опять же, делаем на станке. В общем, просверлил, но немного неудачно. Кусочек откололся. Сильно твердый этот ебанит. Ну ничего, сейчас... Торценем, поправим Достаточно Немножечко Супер-пупер клея И вот так вот Ждем с И эпоксидной смолы. Жидкая она какая-то. Жарище. Страшная стоит. Градуса, наверное, 35. Именно поэтому, судя по всему, она и жидковатая. Но ничего, ничего. В то время, пока сохнет изделие, о котором шла речь выше, изготовим небольшую шайбу. Есть вот такая вот туная фиговина, хромированная или никелированная, не знаю. Классно, вот бы научиться делать такие покрытия дома, в домашних условиях. Но, скорее всего, для этого потребуются редкие химикаты, достать которые крайне сложно. Ладно, нам необходимо, в общем-то, отрезать вот эту вот часть. Зажимаем, так сказать, на режим. Режу, что называется, вручную. Жесткость моего станка не позволяет производить это электромеханическим путем. Ну ничего, ничего. до юдо изделие И теперь немного наждачки Никогда не повредит Я думаю я Сию операцию ставлю за кадром И вот собственно и все Немного наждачкой прошелся И немного полирнул Просто чтобы было Приятно на ощупь Это вот так это вот так. И есть у меня запасец всякого добра. Вот оно, я думаю, подойдет. Закручиваем. Это ведь неудобно, скажет искушенный классными супер сделая себе самоделками зритель. На самом деле все удобно. Я почему эту заготовку и выбрал. Я взял ее в руку, в руки, в руку точнее все-таки, и почувствовал, что очень хорошо лежит в руке. Просто превосходно. Я вам скажу. Пока что буду использовать как надфиль. Как ручку для надфиля. Все дело в том, что их всегда не хватает этих самых ручек. Как правило, что-нибудь делаешь, обложишься кучей надфилей и работаешь. И вот. Но это ведь неудобно. Без ручки надфиль, тот, кто работал надфилем долго, знает, как это напряжно, когда нет ручки. Сейчас же есть. Вот ретро-ручка делалась еще, ого-го, когда давно почему кстати я не сделал из дерева можно было нечто сделать аналогичное но нет, нет, нет, нет дерево мне не понравилось мне нравится точнее тем что оно пачкается пачкается и ну неприятно, не знаю мне почему то пластик больше нравится увесисто вот такие дела кому понравилось Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Но пасран, как всегда. Пока. В этот тайник можно заныкать гривен 200. Угу, хорошо. Фиг кто догадается, где мои деньги лежат.